Ребят, поставьте лайк. Смотрим Карину. Приехали с отдыха. Откуда-то новый дом взялся. Видимо, снимает. Вау. Даня, карина, можно сладкое. Так, девчата, у нас есть человек, который отныне нам будет готовить правильную еду. Ольга Китальевна, что у нас на завтрак? Я так никогда не А у меня для вас просто... Макдональдс. Здоровая пища. Это офигительная новость, потому что в час двадцать выходит новое видео. И это не просто видео, а очень ржачное видео. Поэтому обязательно ставим лайк, комментарий, а, а за лучшее я отправлю двушку. Такой дом большой, зал такой, ух, дворец прямо. 50 Положу 50 рублей, чтобы перескочить через Карину, не зацепи, не зацепя. Лапочка, иди сюда! Сынок, пакет забери. Да-да. Сокровище, которое нужно в сундук положить и закопать под землю. Что? И я говорю, лап... Свекровь Зина. В действии. Зачем она говорит плохие вещи? Будущие невесты, невестки. Почка, красавица. Сынок, тапочки принеси маме. Хорошо, хорошо. А то наверное, полгода не мыли, да? Хотя швабра вон стоит. Что? Ты чё че... с... Подкововую, нафиг, подкововую новую. Вообще здорово. Силикон в бурши залили вместо губок. Губ. Ты что собака, меня еще учить вздумала? Умная, поправляет. Собака? Ой, я говорю, сына, собака, сука, такая там гладила, я еле прошла. Она умница, убирает, готовит, гладит. Гладь, принеси водитель. видимо, она не заметила, что умница невеста. Сынок, сиськи, ты себя тоже разгладила? Да где они у тебя там? что себе позволяете, а? Не на меня в мар... Не разглядела, сразу, сразу давай пенять. Я не Маша, я Оля! Ну мне же насрать, как тебя зовут! Что тебе завтра, нет? Ах ты мой враг! Мама? А прическу сломала ноготь. Ну что делать, сыночек? мама! Ой, ты сердца! давление пульс! Посмотри, что ты натворила, а! Она с тобой... А мама всегда права. Для сынульки-то. Ты так мило общалась, а ты, оказывается, сука такая! Пошла вон, мы расстаемся. Правильно говоришь, Невеска нужна для сына. Не нужна, мне мы еще старую не добили. Вот. Короче, вот я переехал в новый дом. Наконец-таки тишина, спокойствие, Надеюсь, я это выдержу. Карина бесится. Огромный-огромный дом. Кто-нибудь приручит обезьян? Видимо, Карина счастлива от такого. Ну и да, в конце. Тоже. Родные, наш трек с Рамилем на третьем месте в топе. Спасибо вам за это. Давайте еще немного поднажмем и вернем себе первое место. Выкладывайте этот трек у себя, отмечайте нас с Рамилем. Делайте кавера, танцуйте под него. Выкладывайте у себя, ребята, мы будем отмечать вас у себя в сторис. Мне кажется, мальчик лучше поет, чем... Да, вживую. Слушай, сейчас не очень удобно разговаривать, я в Лондоне. Подожди, автобус мой, подъезжай, да, попозже я перезвоню. Машинка игрушечная такая. Видимо, по кругу гоняет. Едем, едем братан, на пасту. Сейчас внимание, мы с Лехой стоим в парке Сокольники со 100 тысячами рублей и ждем только девушек. Сегодня мы снимаем жен... Ну, видимо, уже третье или четвертое видео раздает подписчикам деньги на YouTube-канале, ну, чтобы ролик снять заодно еще. Выпуск. Мы стоим вот у этого кафе, называется «Крафт», и будем с вами тратить 100 тысяч рублей с двумя девушками. Скорее мы ждем вас. Побежали, побежали, побежали! Непонятно, кто быстрее прибежит, тот быстрее потратит деньги. Ну, в общем-то, вот так вот на сегодня. Подпишитесь на канал поставьте лайк. Спасибо за просмотр. Смотрим Карину вместе со мной. Так, показывай, кто из них. Она. Она? Тебя да. Девочка отпиздила? Да. А? вешайтесь. вешайтесь. Вешайтесь. Карина уголовник. Да-да. -а -а. Ты что, а? С разучился. А ты еще думаешь, мама визять не нужен? Карина Гопник хочет выйти замуж за других гопников. Давайте познакомимся. Давай, давай, мы не против. Они я не знакомыми не знакомлюсь. Че? Карин, ты обиделась? Нет, я не обиделась. Карин, все хорошо. Да, да, у нас все хорошо. Она не обиделась. Все хорошо. Обидеть не обиделась, но хату спалит. Карин, вот скажи, что тебя мотивирует сейчас танцевать? А -а -а -а. Закат красивый. Всем привет, смотрим. Я нашла себе лучшего диетолога, вот такой вот, доктор Номерланд. Здравствуйте. А вы точно толстый, знаешь как? Если диетолог толстый, значит он ничему не научит, вот. Диетолог. Лучший теоретик. Но ну, видно, что не практик. Слушай, Калин, ты не похудишь. Теоретик пожрать. Ты, ты ничего не понимаешь. Пойдем. Ладно. Доброе утро, мои хорошие! Сегодня в 12.20 офигительный пранк с бабочкой. Кто отгадает породу этой летучей цветастой штуки, <laughs> в комментариях получит пятеру. Поэтому скорее заходи, это очень смешно, не забывай лайк. А! Блять, Карина! Теперь бревенник подметает. Каждый сторис и женек рядом. Где же Давид? Я вот не знаю даже. Куда делся Давид? Это что это? Веник Поставь цветы в вазу и принеси нормальный веник Но они все равно Карина! Веник неси Цветы в вазу поставь хорошо. Розами, цветами за тысячу рублей подметать Бред Хорошо Как? Как? Все нормально? Как? У меня что-то голова закружилась um. Все хорошо, Вав? Да Все нормально? Да, все хорошо. Это просто линзы. Ну и смотрим вайн. Карины. Лови, лови Им как можно угадать, что это за порода бабочки? Это надо в интернете искать. Долго-долго. Ковид, людей мешает отдыхать. Ну что, пранк, пранк над людьми. И с Кариной. Ты видел эту тварь? Пионы последний на даче сожрала, прикиньте. Кошмар. Ты Я ее ш... не догоню, куда. Нагонишь! Легкие деньги такие. Бомжам каким-то пьяным пристал. Ну ловите бабочку мою. Да нафиг она нужна, ее моё Закидывай её хучками, б***нная, поймай! Давай! Давай! Сделай ее! Иди, я говорю, Иди! Девчонки хохочут, он бородатый какой-то. Я бы не знаю, я бы не стал такое снимать. Может быть, я и просто не снимаю из-за этого. Ничего. Быстрее, говорю тебе! Лови динозавра этого! Поймаю! Поймаю, осторожно! Иди сюда! Огромная баба! Просто людям мешает отдыхать. Ну, правда, люди... Ничего не говорят, смеются. Ну, это весело, на самом деле-то. Она нет. всегда сидит своей жопой на моих цветах. Бабочка. Видимо, знаешь как, ловит бабочку и со всеми подряд бабами знакомится. Очень здоровая. Очень хороший способ познакомиться. С хорошей, красивой девушкой. Эта бабочка живет дольше, чем один день, поверь мне. Делай её, суку, эту! Что у тебя за бег, брат? Матюгаться в парке на Карину. Вообще, просто бешенство. Всем спасибо. Всем пока. Всем спасибо, все свободны. Я снял ролик, идите вон. <плес> ну и да, усмотрим. Что я делал, когда у меня проблемы. Да, братан. Покатался на, на тележке в и все проблемы сошли на нет. Через пять минут буду. Да, братан, уже почти подъехал, паркуюсь. Пять минут. Все, открывай, я уже у твоей двери стою, братан, встречай. Ну, разок. Нет, один раз, все 26 лет. Только попробуй. Я попробовал, понял? Я попробовал, ничем не помешало прыгнуть в лужу. А ты не попробовал, и отчего ты, что ты потерял? А тот в кроссов... я... а кроссовке намочил. Сегодня в 3.30 ночи будет мощнейший матч играть Бразилия с Парагваем. Я как болельщик Бразилии точно не пропущу этот матч и вам не советую. Если ставите, то с надежным букмекером 1xbet по промокоду DAVA бонус размере 6500 рублей. Да хватит шляпу рекламируют. Парагвая, блядь, марагвая. Такую погоду всегда грустно. Когда идет дождик. Очень грустная погода. Надо спеть песню свою. Но не в этот раз! Ну, в общем-то, вот так вот.